Ну смотрите, есть уже массовые исследования, которые говорят, что невесомость это большое испытание для организма, да? то есть потеря кальция, потеря мышечной массы, изменение кровообращения, прилив крови в голове, да? то есть все по-другому. Конечно, это, это меняет здоровье, почему они там так следят да, за физическими нагрузками, занимаются. Вот, я не эксперт в этой области, сразу скажу, да, только поверхностное мнение выскажу свое. Но очевидно, что при каких-то длительных нахождениях, то есть там, в общем... Потом должен быть такой серьезный реабилитационный период. Вот, и, очень, и очень здесь уже как раз многое зависит от этого ресурса, знаете, от запаса, да, генетической прочности, вот, от всех факторов, которые да, в процессе находятся. Поэтому а, уверен, что влияет это негативно, да, плюс еще все-таки ну, радиация, так или иначе, да, вопрос... Там, в каких дозировках это все но явно это больше чем у нас на земле где-нибудь в квартире да, это все поэтому свободные радикалы там, ядерный аппарат есть дополнительная защита Знаете, в этом смысле даже вот если не про космонавтов а про пилотов которые у японских пилотов у них есть ну, не знаю как сейчас но так скажем, так, такие встречались эпизоды. То есть перед полетом они используют альфа В кислоту, 700 да, 80 То есть подъем, все равно э, мы получаем более интенсивное воздействие солнечного uh -huh. включения. Вот, поэтому вот так.